Итак, всем привет. Вот мы поставили иглы, достаточно длинные, 10-сантиметровые, в ягодичные мышцы Вот это вот груши видно идет. Видите, вот верхний пучок. Вот Ну, примерно на 7 сантиметров где-то ушло. Это нижний пучок касается. И сверху поставим вот такие полынные моксы, чтобы было тепловое прогревание прямо туда поглубже саму мышцу главное чтобы она вот не упала вот такие вот не продаются да а вот это в среднюю ягодичную так вот тоже попали до упора до упора не обязательно если больно да то можно немножко переослабить получше поднять И делаем вот такие моксики называются полы тоже полезная она будет плеть Процесс пройдет вовнутрь. Отпускается сразу с клазуном, иногда буквально за один сеанс. Время, чтобы держались. Так, мы уже не больно, да, терпение. Больно, я просто терплю. Чуть-чуть, на самом деле, чувствуется, что да? там мышцы как камни. Просто сама мощь напряжена, они, mm -hmm. от, они отыгнут. Да, да. да. Боль не отыгнут напряженные мышцы, которые я вот сейчас чувствую. Внутри мы попали прям в триггер. Представьте, мышцы идут из волокон таких, да, и одна из волокон, она распухла. Вот это вот спазм. Мы как раз в вот этот узелок и попали иглой. Теперь мы это все поджигаем. поджигай. Соответственно, до этого все просверли спиртом, так что все стерильное. Не беспокойтесь, руки тоже протерлись спиртовым раствором, антисептическим. Все одноразовое, естественно, дезинфицирующее, безопасное, стерильное. Будем сейчас наслаждаться запахом полыни. Ну, кстати, да, молодых, вот что-то это, все что поставили, где-то их было 40 примерно, там полыни было побольше. С ними помнился, было видно дымок. Поколдуем так немножко. Ах, это запах. Ну вот, буквально подождем минут 7-10, да? Оно пойдет прогревание вниз. Мне кажется, я уже чувствую тепло. Пошло тепло, да? Вот, угу. вот, во, уже пошло тепло. Это не больно, потому что это не открытый огонь, да? Некоторые вот делают неправильно, они поджигают саму иглу, получается, игла нагревается слишком быстро, да, и может там обжечь. А полынь оно вот, главное, чтобы не упало, и все идет нормально. С вами был Олег Алабудин, и если вы не с нами, то много теряете.